Понимание, короче, экстренное включение. Э, э, сейчас в КС происходит такая херня, как <кхм> то ли взлом, то ли люди подозревают, приходит такое приглашение. А, по этой ссылке вы попадаете в дискорд и администратор этого тудов, то есть он назвал сервер тудов, тудов парадайз. И происходит какая-то херня, то есть приглашение для меня остановилось, но людям приходит и приходит какой-то pr дискорда люди со всего мира уже онлайн 100 человек и по факту о, никто не знает что это за херня то ли взлом то ли первоапрельская шутка скорее всего это может быть первоапрельская шутка люди в дискорде сидят могут разводиться что происходит, Чё происходит? Блядь. каждый не понимает что происходит короче здесь вот как-то так выстроенное экстренное включение за минуту объяснил все и все если вам приходит, можете заходить в ссылки, это перевод в дискорд. Надо остановить как можно и распространять это максимально сильно.